Значит, как у нас проходил день? В подъезд можно выйти. Выходишь на улицу, за тобой стоит кадр. Этот. Кадр в смысле Азовец? Азовец, ну, азовец да. В угу. сидели, да. Угу. И кадры. только ты разводишь огонь, он начинает стрелять над тобой. Получается 88-й дом и где спортзал. Это дома возле футбольного поля. Угу. Азов бегали очень как -то, ну, хитро. То есть там несколько человек в гражданке, то есть джинсы, ну и броник вот так под курткой спрятан. Mm -hmm. а, с автоматами. Ну и там РПГ, вот это, или как это, гранатометы. Ну они вот так по дворам шастали. Потом началась новая эпопея. Дети. значит Бегает один азовец, за ним несколько детей с автоматами. И там мы видели такую смешную картину, два молокососа тащили этот джавелин. Как они не надорвались с ним, непонятно. Потом... Слушай, ну, допустим, я вот сижу, думаю, но у наших джавелинов не было. Не, это... Это. мы же говорим, что это, это у нас, вокруг нас. Сейчас скажу, кто. Угу. Это восемь лет. Где пилигрим, ну где дом. Ага. Они детей, как сказать, помягче ну, накачивали. Дома, а -а -а. Да, то есть они девочек-снайперы, ну, пацаны, ну, и все под. Проверим, а потом... Ага. Ну, это Может. уже понятно. И они еще и поджигали дома. Ну, им не нужен дом с людьми, как ага. и в другой стороне. Подождите, не то есть Азов накачивал детей для того, чтобы дети воевали. Поджигали да. дома. Да. Ну, ну, смотрите, вот мы ж не видим, вот мы сидим с окна, вот у нас первый этаж, вот бегут дети, ну, 18, 16 лет, кто они? 14 э, в джинсах, лет, да, ну это, джинсы, газ, без погасок, без, знаем, без ничего, но ну, с автоматами. Да, ну, с автоматами. Ну, на да. Над корпус бегал, у них черная, вот, как спортивные костюмы сзади, над корпусом. На дома нет старта, вообще. такая Ну, дом горит, они ушли, все. На да, а, утро нам а пожарная, дали типа а, а зеленый каретку. У нас не работает связи у нас нет. Вот да. у нас шесть подъездов подожгли, сказали, что снайперы специально поджигают. А потушить вот остались три пенсионеры, бабушек полное убежище. Сын там еще один мужчина. И, и у, у нас и все, был все, все С лежачими, с животными. Да. Ой, ой, ой! И с лежачими тоже. Ну, а Лежачих мы не смогли достать. Мы выбежали из бомбоубежища, получается, они в второй, третий этаж. А там уже повыхает, Мы в куртках ну, да. пытались пролезть. У меня уже Жека, ну МЧСник, говорит, сейчас задохнемся. Мне спускаемся. Зал, уже МЧСник, он сказал, больше mm -hmm. никуда нет. Ребят, у меня нет, слов. нет у нас тоже. У, у нас, нас горели документы. Мы вот сейчас не знаем. Нет работы, нет жилья, все нет будет. жизни.